Здравствуйте, подписчики и зрители, а если вы еще пока зрители, то пожалуйста подпишитесь и станьте подписчиками, тогда вы будете знать всегда, когда выходит у вас новое видео и сегодня мы решили вас порадовать Мукбангом, ха, ха шучу. Только мукбанг? Смотри, мукбанг? Мукбанг это тип такой видео, когда человек садится и начинает есть, нет, не есть, начинает жрать просто в кадре. С чавканием, аппетитника так заглатывая прям по 10 тарелочек и так далее. Ну, смотря кто как делает. В общем, это называется мукбанг. Очень популярный сейчас формат видео. Ну, конечно же, не будем в этом формате ничего делать. Но покушать в кадре нам сегодня таки удастся. Мы находимся на улице Наквэ. Это улица 27, Сой 27, про которую мы уже очень много рассказывали в предыдущих видео. Наша любимая тайская столовка, как мы ее очень нежно окрестили с самого первого дня. И, наконец-то, мы дошли сюда не просто показать снаружи, а для того, чтобы пообедать. Если вы отдыхаете, либо живете на севере города и хотите поесть тайской кухне без сюрпризов, мы вам настоятельно рекомендуем этот ресторан. Мы в него ходим уже 15 лет с нашего первого приезда в Таиланд. И всегда здесь было идеально и замечательно. Больше вам даже скажу. Очень часто раньше приезжая сюда, можно было увидеть различных руководителей крупных, серьезных компаний, которые приезжали сюда поесть простой, обычной тайской кухней. Вроде как столовка, не ресторана. а все равно весь город сюда съезжался. Итак, проведем рекогнистировку на местности. Вон там, вдалеке у нас находится фонтан с дельфинами. От него мы доходим до Kiss Food and Drinks, либо вот вам ориентир, 27-я Сойка Наклая. И здесь сразу же находится наше любимое место, <свист> и Таня. Слушай, я, я первый раз сегодня увидела, что у ресторана есть название. <свист> Он называется «На Мы его всегда столовкой называли. Оказывается, у него есть название. В принципе, мне кажется, все, что вы знаете и не знаете из тайской кухни, и овощные блюда, и салаты все знаменитые, и все различные морепродукты в виде холодных закусок, горячих, панировки, Суп, карри, рыба на пару, рыба с различными соусами. Все виды риса, естественно. Но здесь вот я вижу на скидку 87 позиций еды только одной. И самое хорошее то, что все помечено перчиками. То есть нету перчика не острого. Один перчик это нормально. Есть два и даже три перчика. Ну, то есть можно подытожить, мы здесь базово можем найти все абсолютно блюда тайской кухни. Вот, которые, ну, ну, основные. Основные, да, и... потому что, возможно, каких-то региональных тут и нет. Сев... Тут может... Северной кухни здесь нет да. стопудово. Для любителей морепродуктов есть, для вегетарианцев есть, для детей есть и то, что мы любим, есть. Окей, заказываем. Она на все спрашивает, острая или не острая Вообще, по опыту в данном, ресторане всегда очень чутко относятся к вашим пожеланиям относительно остроты пищи и на моей памяти когда особо каких-то косяков в этом плане не было то есть они понимают что иностранцу все что для них не острое для иностранца может быть огонь поэтому готовят больше такое в умеренном стиле по остроте но если надо по-настоящему острое им скажешь и они приготовят действительно острое вкусное блюдо к слову кухня находится здесь прямо а в ресторане и можно даже подойти посмотреть через стекло, как они готовят. Все открыто, понятно. Что мы заказали? Ну давай с деток начнем, Детки сидят кушать хотят. Это рис с креветками, называется Калпаткун, вкусненько. А -а -а. Отлично. Кирилл тоже взял рис с креветками, а Знат он решила белого риса поесть с жаренными креветками а там еще смотри там еще кольца есть какие-то луковые да окей что у нас Ну, у нас тут вообще вкуснотища мой любимый том какай это куриный суп на кокосовом молоке само собой с курицей с грибами с травой и с перцами я попросил острый если попросить здесь не острый, они вообще без перца сделают это тоже очень вкусно у тани у тани грин карри Грин карри обычно, ну необычно, но ну, в некоторых ресторанах прям такого очень зеленого цвета, а здесь меня пожалели, сделали белый, молочный, очень вкусный. Грин а карри это готовая вообще приправа, ее можно купить в магазине и в принципе сделать дома такой суп. Но чем она отличается здесь, когда вы покупаете в ресторане, то что вам подают маленькие такие баклажанчики, я не знаю, что это, ну, наверное, баклажанчики. И вот это тоже какие-то овощи, которые, мне кажется, в России не найти. И от этого уже весь смысл грин лично для меня теряется. Еще я заказала салат Ямвусен называется. Основной ингредиент это вот эта крахмальная лапша. Я ее называю фунчоза, не знаю, что это. Наверное, это по-китайски. И он бывает разный. Мы заказали с морепродуктами. Соответственно, у нас есть тут кальмар. У нас есть креветка, какие-то сухие креветочки, я их называю корм для рыбок, эти мелкие сухие креветочки. И все. Из овощей только помидоры и какая-то кинза, по-моему, больше ничего. И еще одни овощи, тоже очень мы их любим. Это а, на супер сковород сковородке жарится водный шпинат. По-английски он называется Morning Glory. Тоже делают иногда с перцем. Мы перец не взяли, поэтому нам добавили в устричный соус только чеснок. Должно быть очень вкусно, вот эта подливка, прямо ее с белым рисом. И это как отдельное блюдо для вегетарианцев. Ну, давай ты, здравь, пробуем яму сэн. По-тайски, ложкой-вилкой, правильно. На самом деле, подожди, там чеснок, надо Короче, честно говоря, мы, конечно, понтанулись и заказали в два раза больше, чем, наверное, сможем съесть. Я съем. Обычно, Я все съем. Обычно мы съедаем просто тарелку супа, но очень давно не ели вот эти вот кроватики. Хочется попробовать. Вкусно, да. В Так, следующее, что пошло, кальмарик. Они хоть нормально, они остро сделали, как красиво. Ну, перец немного чувствуется, но не критично осыгки попросил, послелыки принесли но вкусно, вкусно. Вау. я думаю что он розовый <сёк> С тайской едой конечно лучше всего пивасик сочетается. Но мы за рулем сегодня, поэтому пьем химозу, представляем вашему вниманию, фанта химоза, зеленого цвета это яблочная и обязательно пицца льдом, потому что очень сладкая. Вообще многие замечают, что в Таиланде такие газированные напитки чуть слаще или сильно слаще, чем там же в России и э, это наблюдение правильное потому что не уверен по поводу обычных бутылок в а вот такие точно производители кладет больше сахара. Просто потому что чаще всего такие бутылки продаются на Макашинцах. Из них переливают вдохновенный пластиковый пакет со льдом. И лед растворяется, все это разбавляет. Также нам тут постоянно мы просим лед добавлять. А бутылки многоразовые, да, Кстати, бутылки, да, да, бутылки нужно обязательно стеклянные сдавать. Кстати, если в отеле у вас была стеклянная бутылка с водой с бесплатной, Наверняка вас тоже предупреждают, что выкидывать ее нельзя, нужно обязательно ее оставлять, отдавать ее тому, кто убирается. Уборщица. Да. Кто убирается. Мне стыдно, то, что Лехе придется все это доедать, потому что я здесь попробовала, здесь попробовала, здесь, ну, и у меня полный живот. Кстати, да, вот ты сказал про том и вот именно на том-яме мы здесь первый раз подорвались, потому что мы обычно его едим на ктосовом молоке. А здесь он подается на бульоне, то есть без кокосового молока, прозрачный обыкновенный том что с креветками, что с морепродуктами. Нам такой не понравился. Можно заказать дополнительно добавку молоко, но как бы зачем мучить тайцев, да, давайте такие сверхзадания. Поэтому Томьян мы здесь не берем. Таня задалась вопросом, сколько стоит эта гигантская тарелка гринкари по ее мнению, на пятерых человек. По-немецки все. немецкое меню. А раньше во всех ресторанах, особенно на севере города, было меню на немецком и на английском. Потому как до великого русского заезда и всего остального заезда город фактически оккупировали а пенсионеры из Германии, соответственно, заведения подстраивались. Вот это, это заведение яркий пример, которое работает с тех пор и до сих пор у них есть меню на немецком. Да, вот грин до 100 батов, 120 это с креветками, самый дорогой. Ну. За 100 батов, я говорю, мне кажется, эта тарелка на пятерых точно, потому что я уже не могу, если честно, в меня не влазит. Хоть это очень вкусно, еще с рисом. Ну что, время предаться воспоминаниям. Пока Леша ел свой том каакай, я вспомнила, что это было самое первое блюдо, которое я попробовала в Таиланде. Я тогда даже не приехала сюда жить, а приехала туристкой. И... Жила в отеле Island View, сейчас его уже нет, сейчас его территорию занимает Cozy Битч, второй корпус. Так вот там, в соседнем ресторанчике, это назывался Chicken Soup with Coconut Milk. И когда я его заказала и попробовала, мне показалось, я выпила какой-то одеколон. То, что лемонграсс, вот, все вот эти душистые травки и корешки, и сладкое кокосовое молоко. А ты ждала куриный суп. Но я понимаю, что как Милк, это Милк. но я не знаю, я не думала, что он будет прям такой вот именно парфюмированный. Я выговорила еле-еле оттуда мясо и так и не съела его. И удивительно то, что сейчас, конечно, он даже, наверное, этот Том Кагай на первом месте у меня среди всех супов даже больше, чем Том Ям я его люблю. А мы, в свою очередь, всегда всем туристам рекомендуем в первую очередь попробовать его, потому что Том Ям всем известен, а Том Кагай не так на слуху, но именно его в первую очередь стоит попробовать. И он, по-моему, даже в большей степени ложится на наш русский вкус, чем том-ям. А грин кари, то, что я сейчас ем все никак не могу съесть, потому что ну очень большая порция, а обычно опять-таки я покупаю в других ресторанах порция размером с пиалочку, и мне как раз ее хватает с рисом. Так вот, грин кари я начала есть, наверное, всего лишь год назад все это время я на него смотрела, что он какого-то неаппетитного, эм, зеленого цвета. Да не то, чтобы даже зеленого, серо-бура какого-то. Серо-зеленого, да? Серо-зеленого цвета, да. И, ну, то есть все вот эти вот непонятные шарики внутри, что это такое. То есть я очень к нему была э, неравнодушна в плохом смысле. То есть он меня прям сильно Слушай, отливал тебе, тебя надо поводить мне к себе на работу, поесть в нашей столовке. Надо понимать, что это рабочая столовка тайского предприятия. Очень часто там можно покушать блюдо северной кухни. Какой-нибудь суп с кровью. Или трава с травой, жареная в траве. Вот. Глубоко зажаренная в масле, да? Тушеные огурцы с яйцом это самое безобидное блюдо. там. Пару раз я там том ямчик кушал. Ну, очень редко, в основном северная кухня. Вот ты покушаешь северную кухню, тебе будет вылетать все, что в Патее готовится. Всем дом Кагаи, том ямы. Вообще, очень-очень много тайских блюд мы не пробовали. И эти блюда из разряда тех, что готовят на рынках, в больших кастрюлях такие чаны огромные стоят, может быть, вы видели. Чаны с варевом, я называю. Да, то есть то, что в пакетиках там тайцы носят на работу, различные ростки бамбука, тоже все какого-то непонятного серого цвета. Возможно, это тоже все вкусно, но на это нужно решиться. Я вкусно, не пробовала очень много вот такой. Вкусно, но страшно, теперь. да? Может быть, и вкусно, но страшно. Да. вышло 880 батов Ты же животики что хотела сказать на прощание об этом кафе то что есть плюсы конечно есть минусы самое главное то что легко найти если вы живете на севере даже если вы живете где-то далеко Гарден Сивью, например отель там какие-то люмпини honda например то по накладу 20 легко доехать на углу все находится все отели типа Сент-Ары, Лонг-Бич, просто поднимаетесь наверх и то, что вы здесь оказываетесь. Цены довольно низкие, если учитывать, что порции очень большие. Одна тарелка супа на двоих, прям 100%, ну либо на одного лежа. Мы набрали, честно говоря, с перебором, заплатили 880 бат за все это, сколько блюд вы видели, но а для нас это много. Мы хотели... Просто мы пожадничали из-за голода. Вот да мы... и хотели да. побольше показать. И Да, и очень давно не ели, например, там э, Ямусэн давно не ели. И вот правда, если вы очень голодные, остерегайтесь, порции так -так. большие. Ну и теперь общее мнение о ресторане-столовке на Олег. А, плюсы вы все видели, ну а минусы какие-то может, минусы отвинулись? Ну, однозначно просто то, что жарко. Как бы коротко и понятно. Особенно если вот как мы днем пришли, да, тут тенек, тут вентиляторы okay. работают на жарко. Это минус внизу. Какие еще? Все. Все? Да. То есть минусов нет. Со столов не сразу все убирают, как ты сказала, они ждут до конца, до ну, расчета. Это такая схема. Такая да. схема, да. То есть они приносят да. счет и еще по тарелочкам проверяют, все ли посчитают. Мне кажется, плюсов больше. Готовят быстро, приносят практически все сразу, вообще мгновенно на стол. Девочка, которая нас обслуживала, она с первого дня работает, мы ее тоже помним, 15 лет. То есть, ну, мне кажется, хорошая. Окей, главный плюс, посмотрите на меня. За 15 лет, в основном, благодаря этому заведению, я прибавил Я думал, это я тебя, ура, это не я. Я прибавил в Таиланд 80 кг, сейчас во мне 110 Так что вот, на этом все. Оставляйте комментарии, обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали. Приезжайте в Таиланд, кушайте тайскую кухню, приятного аппетита и до скорой встречи. Пока.